Отвечать. Да, Антон, добрый вечер. Да откуда, знаете, что это я? Да, дело в том, что у меня телефон Ингаря. А... Меня Любовь зовут. Привет. Я граждан... бывшая гражданская жена. Угу. Мы три года назад расстались. Но его сестра позвонила, попросила. Как бы, Но ну, я ему звонила. Не могла дозвониться. И с ним общались. Как? Вот буквально. Подожди, подожди, давай я вопросы буду задавать. Хорошо. Короткие вопросы, короткие ответы. Когда последний раз с ним общались? Я лично общалась 11 июля вечером. 12 он мне прислал всем утра просто вот открыточку с добрым утром, все. Угу. Мы с ним последний раз 13 числа во вторник примерно. В 13 по Москве общались. Так, что это было? Просто общались, я ему посоветовал куда-нибудь слинять на время. Он сказал, что подумает, попросил денежку, я ему перечислил. И после этого... 13 именно? Да, именно 13. -го. Я ему перечислил, и все. И он больше не выходил на связь, телефон отключены. Телефон был дома. То есть дома было все, включен свет, компьютер. Вот, как будто он был дома и вот вышел на минутку. То есть такое ощущение, что в торопях как бы выскочил и ничего, вот, ну, ничего не повыключал. Но, но странно как-то. Единственное, что вода у рыбок поменяна, я так поняла, что она еще не мутная за неделю. Вот. И цветы вынесены на улицу. Подожди, а телефоны его все на месте или только один? Один. А, ну, я так понял, смотри, как он обычно поступает. Когда кто-то к нему приходит, он тут же с телефоном выходит, снимает на телефоны. Кто пришел, разговаривает с ними. Ну, а мог снимать только вот на этот телефон, на Samsung. Я не знаю, сколько у него телефонов. Я знаю, что я ему... у него не было телефона, у него забирали. Я ему один свой старый отдавал, но он вообще такой наладный дышал. Ну то есть тот телефон, на котором он снимал, остался дома, да? Да. Основной его телефон, по которому он общался. А вот сейчас вы звоните, какой номер? Это МТС либо Билайн? 909-400 какой-то. Угу, Это Билайн, его старый телефон. А новый МПС, вот я не знаю, он им активно пользовался или нет. Ну, получается, кот там что, долго не кормленный, да? Да, неделю. Ну, понимаешь, хоть, хоть бы как бы кто-то... Я-то думала, ну, мало ли что может быть. Сестру отправляла посмотреть, на этот замок на воротах, на калитке висит. Соседи тоже просила. После того, как они, соседи сходили, посмотрели, что замок висит, я пошла туда в полицию, в пятницу, где там была в Ростове. И написала заявление к вечером уже. О чем заявление? Что? О чем заявление? Ну, о том, что человек пропал. У -у -у. Я спрошу их найти. Когда это было? В пятницу вечером. Ничего до сих пор никакой реакции, никто не звонил? Вообще никакой реакции. А мне потом спрашивают в Балуцке. Люба говорит, а ты номер взяла? Я что, должна была номер какой-то еще брать? Ну, говорит, конечно, номер взяли. Не быть, я сказать ничего же не сказали. Мне надо будет опять идти выяснять, какой там номер. Они сказали, будут какие-то новости, вам позвоним. И никто не звонил? Нет. А ты номер телефона оставила свой? Конечно. И свой оставила это Татьяна, сестры Ингаря. А, Этот адрес психушки где находится? В Ростове-на-Дону? Адрес какой, не помнишь? Что вы имеете в виду? Где отделение полиции? Нет, адрес психушки. Понятия не имею. Но есть психушка в Ковалевке, про нее я слышала. Это под Ростовом. Его куда возили? В Ростов? Я понятия не имею, куда его возили. Его приглашали, написано была «Пушкинская 9» в суд предоставить справку это, на обследование у психиатра. Насколько я помню, в Ростове-на-Дону какой-то там тракт или шоссе, куда-то туда его возили. Один или два номер. Он говорил об этом вам? Да, он рассказывал. Мне он же ничего не рассказывал, понимаете? Я вообще ничего не знала. Пока мне сестра уже я стояла, когда в этом полиции в очереди, три часа стояла, ждала, когда мне примут. Я Уже с чистого упрямства стояла до последнего. Потому что там некому даже принимать эти заявления от населения. Значит, смотри, на него там пытались сфабриковать уголовное дело по статье 282, по-моему. Точно не помню, типа это, какой-то разжигание межнациональной розни, что-то там какие-то... Межнациональной розни? Да. Как... Вообще... Он абсолютно не националист, чтобы он там что-то разжигал. Ну, дай мне договориться. Там какие-то три видео, типа, якобы он разместил ВКонтакте. И в рамках этого уголовного дела, хотя там он доказал ему, что там максимум что месяц, что ли, может быть статусе подозреваемого. А все эти сроки вышли ну, то есть у них уголовное дело явно сфабриковано. Вот. И в рамках этого уголовного дела ему пытались назначить медицинскую экспертизу, и даже возили его, его из дома забирали какие-то полицейские, и возили его в психушку, привезли его там оставили. Он там поговорил, и все, они сказали, свободен. И он потом самостоятельно до дома добирался, то есть, полицейские уехали. То есть его... Это когда он был в этой психушке? Примерно месяц назад, может, полтора. Боже. Вот. А потом его опять начали заваливать всякими, даже не повестками, а как сказать, какими-то бумажками, ксерокопиями просто. Что типа вы обязаны явиться там ксерокопированной росписи и все такое. То есть это, ну, явно, что какой-то... Ну, пси это психическое давление уже шло. Да, да, да. Ну вот раз он сейчас пропал, я предполагаю, что скорее всего он в психушке находится. Так, психушки, да? У угу. меня одна из моих этих клиенток а, продает квартиру женщина. Она работает в психиатрической клинике. Может, у нее знать эти адреса, где могут быть люди? Не только адресаты, еще спроси у нее конкретно, может она узнать, там он находится или нет. Конечно. Я завтра с утра же ей позвоню. Потому что смотри, по всем срокам уже прошло шесть дней. Скорее всего, как его туда помещают, там буквально через два, максимум три дня назначает суд о принудительном лечении. И, скорее всего, такой суд уже прошел. То есть сейчас вся надежда на апелляцию. Пока еще можно подать апелляцию. Ну, по законам Рф. На апелляцию дается 10 дней максимум. То есть еще время Кто бы там даже не знал, что он там сидит. Понимаете? Как можно подавать апелляцию, если человека принудительно держит это псих... психическое заведение? Да, вообще страшно. Ну, у меня, я же прошел через это, меня, меня также прокручивали через психушку. Э -э, также помещали, незаконно поместили, присудили безсрочное принудительное лечение. Э -э, не кололи, не пичкали, но это, до апелляции удерживали э -э, 62 дня. А по апелляции я вышел. Так это мне адвока, адвоката нанимать, искать кого-то? А, адвоката мне предоставил полномочный по правам человека, ХМАО, э -э, безоплатного. Но как тебе сказать, трудов, трудов она очень мало приложила к тому, чтобы я вышел. Угу. О муж мой, так. Понимаешь, она как-то есть опытная. Любовь, я с твоего разрешения хочу разместить наш разговор с тобой это, у себя на YouTube-канале, чтобы все, все знали, чтобы общественность подняла, чтобы поднимали его по правам человека в Ростове, требовали организации с ним свидания. Требуя... Ну, конечно. Я согласна, чтобы как-то прояснили, где это вообще дело. За что, почему и на каком основании человека помещать в психиатрическую больницу, если нет показаний. Надо поднимать общественность, надо поднимать полномочия правом человека, добиваться, чтобы ему разрешили свидания, звонки, чтобы разрешили передать ему доверенность, чтобы главврач доверил доверенность, и по этой доверенности надо его оттуда вытаскивать через апелляцию. Доверенность на предоставление его интересов, да? Да. Угу. Понятно. Так, я всегда на связи, звони в любое время. Сейчас наш с тобой разговор закончу. -а -а. все. а -а -а. Для всех. Хорошо, Антон, я посмотрю, Игорь, это, ваш контакт, а да перепишу себе. Угу. Чтобы с его телефона уже не звонить, а все с его позвонить. Так, тебе можно на этот телефон звонить, да? Это телефон Игоря, Я просто его взяла к себе. У меня другой номер. Я тебе его, по-моему, в скайпе написала. 8-928-105-11-34. Добро, добро. Так, ну не знаю, что. Дом, наверное, надо, надо закрыть. И это Свет повыключать, кота забрать с собой. Ну, смотри, сама там как уже... Ну да, я... Я думала, что не, ну, не трогаю пока никого. Думаю, может, он сегодня-завтра вернется. Если это дело затянется, конечно, надо и кота забирать, и рыбок определять куда-то, чтобы они не сдохли. Угу. Понятно. Добро, добро. Так, значит, подожди, 13 ты с ним разговаривала, он был дома, веселым. Где он был? Да, он был дома 13 числа в 13 МСК. 13, да. А у меня по WhatsApp получается, что он на связи 12 июля, только последний раз, появлялся в WhatsApp. Ну, я тебе говорю, он хотел куда-то поехать. Он планировал куда-то поехать. Где-то это, ну, как сказать? Вынужденное путешествие, чтобы его никто не доставал. Отсидеться. Может, он поехал? Ну, моего... компьютер выключил, свет бы выключил и кота бы на... куда-нибудь да. куда пристроил, правильно? Ну, кот был на улице, но тем не менее он хотя бы как-то мне предупредил бы, сказал либо моей сестре, которая веселым живет. Что, хоть присмотрите там зачем-то. Ну, так дело в том, что он, он бы и меня предупредил, и еще нескольких людей. А эти все люди мне звонят. Где Игорь? Понимаешь? Потому что такого, говорят, никогда не было. Он всегда предупреждал и был на связи. Да, скорее всего, его забрали. Потому что мне такое ощущение было, что действительно, знаешь, вот потом ванна была наполнена, он купаться собирался, наверное. В чужом ванну не спустил. Он такой набрал, видно и искупаться не успел. Ну, такое ощущение, что вот ты здесь, и все, через пять минут ты срочно выскочил куда-то. Еще и телефон остался. Ясно. Основной телефон, которым он пользовался. Давай, разговор не будем затягивать, я сейчас размещу для всех. И это, скорее всего, тебе кто-то будет звонить из соратников. Ну и мне звони в любое время. Понятно. Ладно, хорошо. Добро. Все, спокойной ночи. Давай, счастливо. Антон, привет. Да. Я тебя разбудил, что ли? Да, говори. Так, говори, ну ты записываешь мой разговор? Да, пишу. Ты смотрел вчерашние мои ролики, нет? Нет, что там у тебя? Ну я опять в бегах, то есть меня вчера пытались определить в дурку через суд. Привезли утром повестку, в 7 утра даже, в 7 утра еще не было, О, участковый приперся. Направили меня в суд, в Ростов. Ну, повестка тоже поддельная. Ну, подписанная судьей, то есть там моя фамилия неверно написана, адреса нету, уголовного дела номера Ну, в общем, посмотри, три моих последних ролика, там, в принципе, все объяснено. То есть, ну, можешь и этот разговор мой опубликовать. То есть, я сейчас в бегах, я не дома нахожусь. Надо было мне тебе вчера позвонить, но вчера как-то я резко сорвался, рванулся, и а вот только сегодня утром проснулся, думаю, надо тебе позвонить, сообщить. Так, Телефон включен, тебе можно звонить? Телефон у меня включен, звони без проблем. Я не про себя, я про других. Не понял. Люди могут тебе звонить на телефоны? Конечно, могут, а что же не могут? Ну, тут я в таком месте нахожусь, тут связь не очень хорошая. WhatsApp непонятно работает. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети? Алло. Тут место такое, что связь не очень хорошая. Это опять Игорь. А -а -а. Звонить без проблем, пускай звонят. То есть я как бы... Ну вот, ты меня слышишь? Нет, что-то прерывается опять. Слышу, слышу. Ну вот такая фигня. То есть я не знаю, сколько я буду а, находиться в бегах, но несколько дней это точно. Пока деньги есть. То есть я ни у кого ничего не просил, пенсию получил, собрал ее, поехал. Надолго ее хватит, не знаю. Вот такая, да. вот, вот, такая вот фигня. То есть, глянь мои последние три ролика, там, в общем-то, все ясно рассказано. Есть возможность, опубликуй. Пускай люди с твоего канала видят. Ты меня слышишь? Да, да, да. Так, да, прошу всех помочь, Игорю. У Тебя, получается, в рамках уголовного дела, да, опять же, пытается это... Да, нет, это самое, конечно, не в рамках, уголовное дело его нету, оно закрыто, оно закрыто по той простой причине, что я до сих пор подозреваемый, подозреваемым можно быть только 10 дней, это просто сфабриковано, я так понимаю, прокуратуру сфабриковала, потому что они подали в Багаевский суд на мои ролики, чтобы их признали экстремистскими, потому что их же никто не признал, экспертиза там у них фуковая. То есть это уже началось, ну ФСБ начало давить на меня через прокуратуру Ростовской области. То есть у самих ФСБшников ну, нет чего, все, уголовное дело закрыто, его нету в принципе, но если я попаду в суд, то есть сюда меня просто увезут в дурку и все. Спрашивать не будут. Ну что, ну, почитай вот эту повестку, там, ну, вообще обоссывшись. То есть, такое впечатление, что писал первоклассник И с ошибками, и неграмотно, и фамилия неверная. Ну, в общем, ну, пипец. А где она есть? На видео видно? На видео видно, да. Я вывел его на экран. Повестку все видно. Перв, ну, три последних видео, посмотри, там два видео с участковым, как он два раза ко мне приходил. И первое видео по повестку я сфоткал, показал, объяснил, рассказал все. То есть, по-моему, даже тебе скидывал, я не помню, в скайпе ты, по-моему, в скайп последнее время редко заходишь. Игорь, это столько дел, столько трудов вообще, со всех сторон. Да, я, я тебя понимаю, я тоже, тоже не просто так скрываюсь, да? Так, давай это, размещу тогда вот эти аудио это, для всех. Нет проблем, я не возражаю. Все, давай, держись, периодически отзванивайся, это... Ну естественно, то есть у нас с тобой как бы связь отлажена, то есть я тебе буду сообщать, если мало ли чего-то где-то, но сегодня тут меня люди будут ждать, будем писать заявление, составлять уголовное э, заявление на про этого, на судью и на там Фиофанова судья такая, и участковый фамилия, не помню сейчас я его, но ну, увидишь в этом в ролике там там представляется. Можешь их даже тоже переснять и опубликовать, потому что твой канал тоже многие смотрят. Не просмотри, подумай о варианте вытащить батарейку, сим-карту из телефона и обернуть каждый, каждый предмет это в фольгу. Я так делал, когда мне дверь скрыли в квартиру. Я на полгода уехал. Понятно. То есть, если фольгу заворачиваются, они тебя не отслеживают, так я понимаю, да? Да, сигнал не проходит. Понятно. Ну, наверное, ты правильно говоришь. Сейчас я в найду какую-нибудь фольгу, а телефоны. есть телефонный. В, в любой магазин зайди, фольга в рулоне, там рублей 40-50 стоит. Понятно. Я понял тебя, ну я так и сделаю, но ну, буду звонить, опять прервалась. Здесь, здесь я. Здесь. Ну кто-то, кто-то, видно, рвется, какие-то не идут. Ну, звонят тебе, народ. Давай тоже с ними пообщаемся. Ну, может быть, звонят, может быть, просто что-то пришло на WhatsApp, потому что Ну здесь связь, я тебе говорю, связь какая-то плохая. Ну, я тебя понял, Антон, в общем, давай, периодически я буду тебе отзваниваться, сообщать, как, чего и чтоб, ну, чтоб ты в курсе был, потому что у нас с тобой же эти отношения налажены. Слышишь меня? Да, добро, давай, держись, Хорошо. не падай духом. Хорошо, давай, не сиди, не давай, не падай, Помогу. куда же мне падать, давай, спасибо тебе за помощь. Давай. И всем остальным также. Спасибо. Давай, удачи. Благодарствую. Антон, привет, Игорь. Здорово. Как дела? мана. Нормально, жив здоров, все нормально, не трогают. Да из меня-то что, ты сам-то Да я сам. Ну вот сидим, вернее, напечатали заявление в следственный комитет на уголовку на судью. Завтра опубликую его. Ну и, скорее всего, в понедельник где-нибудь домой трону. Ты на этого, на, на полицейского, запомни, вот это пришел к тебе в погонах, ты должен на видео озвучить его фамилиями отчество, звание, должность, номер нагрудного знака и удостоверение прочитать вслух. У тебя этого нет на видео. Нет, ну, Антон, нету, сейчас уже это не исправишь, что же делаешь? Так это не исправишь, у тебя каждый раз так, я тебе каждый раз это говорю, и ты каждый раз говоришь, что в следующий раз, в следующий раз, и в следующий раз то же самое. Да, да нет, ну почему? Обычно я у них всегда спрашиваю, но тут что-то вылетело из головы, я всегда у ментов спрашиваю. Все, удостоверение, вот, номера. Да слушай, да слушай. Так вот тебе на этого мента, который к тебе приходил с повесткой, нужно написать сообщение о совершенном преступлении о повышении должностных полномочий. Кому писать? Их начальнику это... или следствию? В прокуратуру. Я как бы... А что смысл в прокуратуру? Я в следственный комитет пишу, и на Сыгю, и на него одновременно. Не надо одновременно, это отдельное сообщение должно быть. Ну хорошо, завтра, значит, отдельное сообщение напишу. Да. Я, я тебя ну, понял. Ты, ты, ты, ты, он, по сути, служебный подлог сделал, потому что он должен был тебе вручить оригинал, собственно, ручно подписанный. Совершенно верно, я же ему так и сказал, Превышение должно полномочия, служебный подлог. Вот это все указываешь, на него это сообщение о совершенном преступлении в прокуратуру. Чтобы его там так затаскали, что он больше к тебе не приходил. Я понял тебя, сделаю. Ну, надо было вчера сказать я почему нет. Ну ладно, я тебя понял, сделаю обязательно. Угу. Все. Все, давай, спасибо тебе. Давай, давай удачи. Ну, да, Игорь. Дом, добрый день. Как дела? Чем занимаешься? Нормально. Не, не отвлекаетесь, монтирую. Слушай, ну я просто тебе хотел сказать, поздно меня эта мысль посетила проверить на сайте суда заседание. Я проверил, там не было никакого заседания, ничего не было назначено. Повестка принесена какая-то липовая. То есть я сейчас еду домой, не пойму, зачем было это сделано. Может быть, с целью обрезать меня все. Приеду от домой, а там все пообрезано. Запросто? Ну, вот такая фигня. То есть я как бы не догадался проверить изначально. Проверил, а там нету ничего. Вообще ничего нету. Фамилия такая есть, Судину. но заседаний на этот день вообще ни одного нет, вот такая вот фигня. Ладно, Антон, давай, я тебе сообщил, в общем, приеду домой, по обстановке я тебе отзвоню, что-то случилось, давай. Угу. Антон, ну все нормально, свет есть, вода есть, газ есть, все есть. Но пока ехал участковый, звонил ко мне пять раз, трубку я не брал. Отвечать ему, не отвечать. Не знаю. У тебя запись звонков работает? Да, работает. Ну, значит, они тебя ищут зачем-то. Понятно, так что мне отвечать, не отвечать или к нему позвонить бы. Что Нет. делать? Я, я на том месте куда-нибудь уехал бы временно. Да я приехал тут пять минут назад, куда я временно уеду. Ладно, давай, буду думать, давай. Ну, желательно думай не дома, а в другом месте. Приедут, заберут, потом тебя вызволять из психушки, блин, замучаемся. Да никуда не в какую психушку. У паспорт РФ нет уже, правильно? Нет, ничего у меня нет. Ну, они, по-моему, просто тебя откошмарят, да и все. Понятно. Ну да что мне с этим учаством позвонить ему, не позвонить или ответ. Ну, сам сам сам Ну ладно, все, давай. Давай. Иван, там. Игорь. Ну, разговаривал я с участковым, кричит, что приехали ФСБшники, хотят с вами встретиться. Я говорю, я с вами встречаться не намерен. Как вам вручить повестку? Я говорю, никак, я в Ростове на этом, в принципе. Разговор закончился. Я им сказал, что разговаривать я с вами не буду, так как у вас нет ни полномочий, ничего нету. гулять. Но я думаю, что они вычисляют меня быстро, что тут кто-то подглядывает за мной. Им докладывают, когда я поезжаюсь. Ну так я тебе о том же по путешествию по времени. Есть куда поехать? Да есть куда поехать, денег нету, Антон. Я и так уже проездил по тебе. пенсию. Давайте Домой подожди, давайте скину. Ну, если так сказать, в долг будущих нет проблем скидывать только на эту карточку, вот которая работает. Та не работает, потому что паспорт я, я же отказался, его сняли с учета, и, а у них связь и карту эту визу заблокировали. Так. Я потом это, потом это дело, я узнал это. Ну, Сбер, но номер, его. Игорь, подожди, этот Сбер. номер... Ты про какую карту говоришь? Сбер или ВТБ? Сбер, Сбер. Скинь мне... В WhatsApp, я не знаю, где этот, заново номер. Сейчас тебе перекину. Ну, я себе в скайпе скидывал эту серый. Ну, я, там уже... Ну, меня я сейчас убежало все. Ты можешь заново скинуть? Могу, но я не сейчас. Я иду сейчас в магазин. кот голодный орет. Пять дней не ел надо. Вот. Добро, тогда не парься, сам найду. Сейчас я тебе перекину денежку. Давай. Давай. Алло. Антон, привет, Игорь. Привет, сейчас занят, я тебе там подправил, это позже перезвони. Да ты а занят, не можешь поговорить. Я не подправил, это получай. Перезвони потом. Я, я понял тебя. Просто тут события валятся одно за одном Ну ладно, давай, освободись, зяки. Добро, давай. Да, Антон. Чего там? Так, ну чё, э, то, что звонил участковый, я тебе рассказывал. Да. Пришла еще бумага, письмо такое обычное от этих, от, от башников. Пишут, что уголовное дело э, возбуждено все правильно. За действующее законодательство, норм, не обнаружено, что они что-то нарушили. И третье. Звонили, как дама представила, секретарь Следственного комитета, сказала, что вы приглашаетесь на, 4, на 14 часов в Следственный комитет города ростова Вот я тебе это и хотел сказать больше. Больше как бы остальное все же как было. Вот записи звонков скидывай мне. Хорошо, хорошо. Денежку получил? Антон, ну я, если послал, я думаю, что получил. Я еще не ходил, честно тебе а. говорю. Потому что у нас сейчас такая жара, я считаю, ой, часов до пяти-шести вечера просто сижу дома. А. что Сейчас э, на улице за сорок идет, мама не горюй. Поэтому после, как меня в том году ударил солнечный удар, ну я не рискую ходить, лучше посижу дома. Uh -huh. Час в пять, часов пять за вас стоит вообще пипец. У вас такое не бывает, это точно. Не, ну бывает, но очень редко. Ну вот, все, что я тебе хотел сказать, я тебе сказал, больше но нового ничего не произошло. Сейчас еще хочу поговорить, что он скажет. Ты, Виктор, ты же, получается, с Виктором Богдановым, да, связывался? А с кем? Виктором Богдановым. Не знаю такого. Правовед из-под Питера. Нет, не связался. Ну, он тебе еще говорил, типа, давай документы, а ты ему рассказывал, рассказывал, он тебе говорит, давай документы. Не, Антон, ты, наверное, работаешь, да, я по таким делам все разговариваю. Он, как бы, юрист грамотный, очень грамотный. То есть он, он такие вещи мне говорит, что я напишу один раз, говорю, они тухнут сразу же. Ну, понимаешь, какой уголовок у ну, вас? В феврале месяца я хожу в этих подозреваемых. Согласно, пока только И ну, знаешь, 10 дней дальше все закрывается. Они все, блядь... Кем вот, ты консультируешься? Подозреваемый. Нет, ну, вот... Кем ты консультируешься? Как его зовут? А -а -а. Можешь мне в контакт скинуть? Да нет проблем. Скайп могу скинуть. Скинь? Могу телефон скинуть. Скинь, Давай скину. Ага. Хорошо, нет. Тебе... Так что скину? Телефон или скайпом или то и то? И то и то. Хорошо, я тебя понял, скину. Сейчас ближайшие полчаса мы скину. Давай, давай, Антон, спасибо тебе. Давай, держите, это, давай. держи и это. в курсе, отзвонюсь. Мне сказали, что ты говорит, главное в руки, не давайся. Сидит дома под замками, но я везде замки повесил, он со, снаружи, что у меня дома нет. Сам, если что, через забор ползает, есть у меня дотки. То есть мне сказали, что ну потерпи еще пару месяцев, пока все это закроется, потому что там тоже у них сроки, прокуратура подбивать должна. Не об этом сообщать должны ну, естественно, никто ничего не сообщает. Поэтому хрень вот такая. Mm. Mm. Mm. Да, mm. давай. Mm. Давай, давай. я знать. Не обязан. Давайте. Ваша. Кто вам передал поддельную повестку? Поддельную повестку? Поддельную повестку. Откуда вы знаете, что она поддельная? И вы что, не... еще раз повторяю, что Может, такое. Я не эксперт, чтобы разбираться поддельная. Да? да. Ну, проверяется да. очень просто. Заходится на сайт, да, сайт. сюда. Mm -hmm. И там, Набирается uh... фамилия. Там повестки. Набер, набирается заседание, время, там все указано. Uh -huh. на а у вас, сайте не сюда. У вас э, прохождение. Какая в рай... Какая ну, разница? Ну, ну, ну, ну, в какая не заседание, заседание на. на... Это не заседание. Да что вы говорите? Это не да правда. что вы говорите? То есть я читать не умею получать. Ну, ну, получается, что так Ну это... ладно. Короче, на вас возбуждается уголовное дело. А там уже. Хорошо сколько лет что сколько, сколько лет? лет я не я ж даю-то ну, вы понимаете что вообще я офицер советского союза запаса Он показать ну, военный билет хорошо. я свою родину не ну, предавал а вы ее предали хорошо. какую родину я в россии родился вы родились на территории советского союза российская федерация 67 -я статья конституции изучайте Континентальный шельф и морское дно ваши полномочия. Не знаете все. такой статьи? Вы все сказали? Нет, не все сказал. Я родился на территории Российской Федерации. Я М -м. вам еще раз повторяю, 67-я статья о Конституции. Хорошо. Вы обязаны выполнять? Я почитаю. Конституцию вы Я обязаны выполнять? Обязан соблюдать ваши вы ее признаете, Конституцию? Я да. признаю. Вот 67 статья, пункт 1, по-моему. Ваши полномочия находятся на континентальном шерфе и морском дне. Хорошо, мне там людей защищать? Если они там есть, защищайте. Меня-то вы не защищаете. Вы мне подлянки строите. Приносите? Я? Да. Я лично ничего не... Во-первых, вы мне принесли копию. Я вы ничего. знаете, что отдается да. в руки не копия, а оригинал. Вы это знаете, нет? Пришла на вам... по почте копия. Ну, отдали. Я, я вам говорил, отдайте начальнику То эту копию назад почте. и посоветуйте я, вот, вот, ее... Я вторую отдал. посоветуйте mm -hmm. употребить ее я по назначению. Я второй отдал. Вы и что, не, не знаете, что копии человеку не получают? Я об этом первый раз говорю. Ладно, суть не в этом. Что mm -hmm. вы хотели сейчас? Я поинтересоваться хотел, как съездил. Нормально съездил. Я вам повторяю еще раз. заседания не было никакого. Назначено в принципе повестку вы мне принесли поддельную Хорошо. против вас я написал заявление в Следственный комитет вас это устраивает вполне ну ради бога лишь бы вас это устраивает счастливо до свидания